Мы с вами живем в такое время, когда так называемые верующие не стыдятся брать в руки оружие. В то время, когда Иисус Христос говорил, что кто возьмет меч, отмечая умрет, Когда ученики сказали Иисусу Христу, что хочешь, мы сейчас умолим Отца, и Он там что-то сделает с каким-то городом или с какими-то людьми, на что Иисус ответил им, что вы не знаете, какого вы Духа. Другими словами, Иисус говорит им, что вы не должны быть жестокими. Дух Святой, Он не жестокий. И если христианин говорит, что Он, имеет в себе Духа Божьего но при этом он жестокий он берет в руки оружие и идет убивать других людей даже если он говорит что он защищает либо свою родину либо свою семью этот человек жестокий который в Царство Божье не войдет мне говорят а что же ты будешь делать, когда будут убивать твою семью? Не будешь ли ты защищаться? Дело в том, что, во-первых, Господь не допустит этого. А во-вторых, если Господь это и допустит, то это лишь только потому, что Он решил нас забрать к себе. Время пришло идти домой. И мы будем радоваться, когда нас будут убивать а те верующие которые считают что они свои силы смогут защитить своих родных близких там свою родину то это никакие неверующие, это жестокие люди апостол Павел говорит что знай что в последние дни наступят времена тяжкие ибо люди будут жестоки если ты не избавишься от своей, от своей жестокости, то ты будешь не дальше, чем в аду. Исправь свои пути. И отрекись от своей жестокости. Не бери в руки оружие, возьми в руки Библию и изучай, вникай в себя и в учение и занимайся этим постоянно. И да благословит вас Господь наш Иисус.